Солнемония, дождь, я пускай варят, и земля гора. Солнемония больше и обманут меня. Я не верю в чудеса, но вашего и тебя, и твой а я не верю в чудеса то летит машина небеса и теперь я свой супергерой Не супер гамму Кривая любви, Good yeah. job. Я свой у Я не верю в чудеса,